Наводнение в Бразилии. Знаете, складывается ощущение, что тут подобный разгул стихии уже буквально каждый месяц, да и сейчас в принципе то же самое. Пострадал город Манаус. И все из-за разрушительного наводнения, вызванного проливными дождями и сильными грозами. В низинных районах глубина воды метра полтора, по улицам плывут не только машины, но и даже чей-то дом. Подобное тут люди стабильно видят пару раз в год, и многие не удивлены. Метеорологи же обещают в ближайшие дни новые осадки, а также ураганы – Ветер с порывами до 120 км в час. Друзья, а что вообще происходит в США? Банальное невезение или заговор? Ибо как еще объяснить, что уже каждый день крушение поездов, а сегодня вот затонула баржа, где было почти полторы тысячи тонн метанола. Случилось это, кстати, на плотине Маклпайн в американском городе Луисвилл, штат Кентукки. Причем, по словам властей города, пришлось перекрыть шлюзы на плотине реки Агая в целях недопущения утечки токсичных материалов. Согласно информации береговой охраны США, шлюзы останутся закрытыми до тех пор, пока инцидент не будет ликвидирован. В Грузии сильный ураган обрушился на Батуми и пригороды. В Аджарии ветер срывает крыши и рекламные конструкции. В местных пабликах появились сообщения, что на аллее героев на прохожих упал забор. Кроме того, из-за урагана в городском аэропорту не смог совершить посадку самолет. На некоторых городских дорогах образовались пробки из-за упавших на проезжую часть деревьев. Кстати, стоит отметить, что местные метеорологи говорят, что вообще ураганы в районе Батуми осенью и весной дело привычное, но этот был самым сильным за последние несколько лет. Циклична ли история человечества? Вопрос интересный. Тем более, что сейчас многое повторяется. Например, как отмечают ученые, новую пандемию в ближайшее время могут начать полчища крыс в мегаполисах Европы и США. К примеру, это их называют настоящими хозяевами Нью-Йорка. Популяция крыс в городе сравнялась с численностью жителей. Причем там пути людей и грызунов пересекаются на помойках. Как они говорят, тут на любой улице в радиусе двух метров от человека хоть одна крыса да найдет. Ну а для справки у людей с крысами не только общая среда обитания, но и 90% общих генов. Так что если в ближайшие года два проблему с ними не начать решать, последствия могут быть самые неожиданные. Кстати, в той же Франции, например, вообще сейчас благодатная среда для этих существ, ибо на фоне протестов уже 10 дней не вывозят мусор, в результате чего на улицах скопились огромные горы отходов, об этом сообщили французские СМИ. Оставила 6,0, говорится в сообщении геофизической службы сибирского отделения РАН. Сейсмособытие наблюдалось в 12.18 по Москве в акватории Тихого океана у южного берега острова Хакайда в 197 километрах к юго-востоку от города Хокадата. По словам специалистов, по интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как разрушительное. Вместе с тем, геологическая служба США оценила магнитуду сейсмособытия в 6,2. Что же касается Турции, там новое землетрясение магнитудой 4,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 24 километрах юго-западу от города Афшин с населением около 39 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 20 километров.